Здравствуйте! С сегодняшнего дня я хочу записать серию роликов под названием «Точка опоры», позитивная точка опоры. Потому что в сегодняшней ситуации, где много страхов, неопределенности, желательно иметь точку опоры на весь день. И вот утренние мои точки опоры помогут многим найти свою точку опоры и уже действовать более адекватно в непростых ситуациях. Я за свою жизнь попал в самых разных катаклизмах: природных, техногенных, социальных и так далее. И имея такой опыт, ну, грех не поделиться. Подтолкнула меня к такому решению события в Сочи. 2 числа, уже поздно вечером, произошло в Сочи землетрясение. Небольшое, такое среднее землетрясение, 4,5 балла. Многие это почувствовали, там шкафы поехали, посуда зазвенела. Но разрушений никаких не было, все обошлось. Но оно мне подсказало то, напомнило, что я попал в серьезное землетрясение в Непале. И как мы там все как мы действовали, как мы все организовали. Я там оказался с группой, из 12 человек, и мы в общем-то, действовали в этом землетрясении очень четко, адекватно. И у нас не только с нами ничего не произошло, но мы помогли и сильно помогли ситуации пройти более легким путем. И вот этот, вот этот опыт... Я хочу его вам передать, потому что такое может произойти с каждым. Будь то военный конфликт, будь то природный конфликт, будь то социальный конфликт. Все равно эта природа одна. В каждом конфликте закладывается негативная энергия. Она нарастает, накапливается, и в какой-то момент она должна разрядиться. Будь то в земле, будь то в обществе ну и так далее. Поэтому вот э, увидеть истоки этой негативной энергии, поработать с этой негативной энергией, выпустить пар, как говорится, э, и этой энергии. И все, ситуация разряжается. Вот так мы действовали в Непале. И так мы действовали, кстати, и в Сочи. Так вот, э, я хочу этот опыт вам передать. Э, в следующем ролике я уже передам метод, как пользоваться такой, э, таким, такой практикой, в каких условиях она работает.